Да, в том-то и дело, вот отсюда, посмотри, Саша, еще раз, поняла ручку, да, вот, оторвея правую ногу от пола. Не понимаешь? Ты первично, смотри, что сделала, как и при ударе справа в боевой стойке, почему я говорю не толкаться вперед, ты первично вместо того, чтобы просто поднять ногу, ты перенесла весь тело сюда ты перенесла весь тело, и теперь что происходит? И теперь смотри, тебе бить уже нечем. Здесь момент инерции в чем заключается. Я поднимаю коленку, ногу, и естественно, она у меня сразу падает. Понял масса? Uh -huh. Я составляю массу на обеих ногах, но ногу убрал, и она падает вниз. И что тогда? Использование инерции как происходит? Да. Покажи. О! Да, только носок ноги сделай сейчас. Да. И разверни. Молодец. Прям. Я теперь боевую стойку... Стой. Вот. И вот теперь у тебя пошел что? Смотри. Раз. Ударь. Шаговое движение. Вот то же самое, что ты сейчас сделал. Смотри. Раз. Ты уже... Не надо переносить массу сюда. Ты раз. сделал движение. Нога туда поставила, развернула. Да, плечики пошли, но сама спиной вперед не делай движение. Здесь вот переворот. И у тебя поднимает ногу, представляй, она у тебя под плечо сама стоит. Раз. Раз. И посмотри еще дальше. Никакого вот этого движения. Тебе бить надо сразу. Вот это короткое движение. Так, попробовала. Далеко речь тебя даже, ты уже ушла, туда тебе пришлось даже гнуться. Вот тут, посмотри, происходит момент такой, посмотри внимательно. У меня уже пошел удар, да, посмотри. Вниз когда пошло, плечо пошло. А ну я уже фактически, я уже ударил. Я подбил себя в конце, как лишенка на торте такая. Тах! Да-да-да, прямо прямо вот так. Не, не разворачивай спину. Вот не разворачивай спину. Ножка. Ты посмотри, вот раз, вот этого вот движения не делай. Вот это, вот, вот, вот туда, вот туда не надо идти. Та? Вот, вот тут коротко меняется кулак в плечо. Во-во-во-во-во-во-во. А, да. И то же самое происходит в челноке. Еще раз. Ножка под собой. Тут в движении. Что надо? Ты что ты? Тан. -та. Ты что делал? Вверх и приземляясь. Ты. Оп, приземляется. Смотри, вот я себя выталкиваю. Раз. Смотри, я... у меня удар пошел. Посмотри внимательно внимательно. Смотри сбоку на меня. Смотри, я меня выпрыгиваю, удар пошел, но концовка удара произойдет когда? Вот самый маленький, Вот эта самая инерция. Попробовал. А где ты, где ты меня ударила ножками? Где ты почувствовал вот, вот это вот движение? Во! Во-во-во-во-во-во-во. У тебя перескок, удар идет, и вот ты в конце вот подбила как бы себя немножко. Да, но ну а левая это тоже. Удобно сейчас? А? Смотри, ты прямо стоишь, ты не завалилась в корпус. Еще раз двойку. Да. И третье движение. Бам ушла. Да, да, да. Пойдет.